В жопу интро, приступим. Итак, на экране FNAF у микрофона Никита. Это значит, мы продолжаем проходить FNAF 9. Как ваше здоровье, ребят? Как провели Новый год? Как салатики? Сегодня у нас какое? Сегодня у нас второе число. Мы, мы, мы на каком задании мы остановились-то? Задание, склад. Так, нам еще нужно? Найти билет на вечеринку в зеленой комнате, Чики. Кстати, вот здесь есть где фонарик зарядить? Там да, есть. Значит, нам надо вот так. У нее зеленая комната. Так. Так, запрыгни. У нее зеленая комната, ладно. Это у нас фиолетовая, это у нас не зеленая. Не зеленая, да, не зеленая. Давай, выходи, иди ты в жопу. <кхе> Так, вентилятор жужжит. Что мы, собственно говоря, делали в прошлой части? честно говоря, я даже и не помню. Вот, зеленый свет пошел. Что это было? Ага. Так, окей. А, вот, вот-вот, все, где я не заметил. Золотой Фредди. Я думал, ты билет на вечеринку. Да знаю, как ты мне поможешь. Не верю я тебе. Так, давайте прочитаем. Проделки Монти. Отчет об ошибках поведения. Монти снова не является нашел на главной сцене. Мы нашли его на том же месте. На мостах. Над гольфом Монти. То, что случилось в прошлом месяце, не должно повториться. Кто-то за... закатил мяч с первого удара, после чего водопад мечей сбросил Монти вниз. У него были сломаны обе ноги. Поэтому отделу запчастей и обслуживанию пришлось работать сверхурочно. Окей, а где здесь у нас билет-то? Господи. Так, подожди, нам ну, вообще в, в чьей комнате-то надо найти? В комнате Чики. А мы сейчас. Это ж не. Это ж не комната Чики. Мой золотой крокодильчик. у нас комната Чики? Кто-нибудь скажет мне? Там комната Фредди. А, вот она комната. А почему зеленый-то? Подождите. Я же не дебил. Там уже написано в зеленой. Ничего, не смотри на меня, я просто возвращаюсь в комнату. Да хрена они клали на меня, если потеряли. Так, почему Фредди нельзя использовать? Угу. В зеленой же написано «Твою душу». Ни хрена не зеленая комната. Значит, у нее самая дальняя комната. Значит, к ней и пойдем. Хрена он, конечно, куськом ползает. Что-то делает. Я бы просто лег под какой-нибудь коробкой бы и спал И все. И никаких проблем, собственно говоря. Вот она. Зеленая. Кексик. Ах, там нет. Чего? Так билет на вечеринку, окей. Добраться до зарядной станции. Ладно, мы поняли. Все, окей, мы зарядились. Грегори, <паспорядок> эти билеты на вчеренке особенно не позволяют тебе пройти на территорию аттракциона Фасбербласт или Гольфмонт. Однако его можно использовать только один раз. Что how это? How Похоже, на, на стран на так просто. Дай его боту контроллеру. обычно стоят перед аттракционами и собирают билеты. Если у тебя есть билет, бот тебя пропустит. Я отметил оба места на твоей карте. Понял. Здесь была бы еще нормальная карта, вообще бы шикарно было. Так, давайте фонарик зарядим. Он вроде бы не садится, но он садится в самый неподходящий момент, как обычно, знаете. А это что? <свёк> Лифт. Нормально. <свёк> так, ладно, кнопку нельзя жмякнуть. Давайте возьмем прочитаем, что здесь у нас будет написано. Так, задание сообщение. Так. Отчет о поведении Чики. Отчет об ошибках в поведении. Чип личности Чики всегда был со странностями. Однако новый сироп секретная смесь. Монти со вкусом пиццы вызывал серьезные нарушения в работе ее алгоритмов. Чтобы заполучить сироп, она атаковала посетителей сотрудников и ботов рекомендуется. Отозвать секретную смесь Монти, пока нам не паяли судебный иск. Понял задание, что у нас. Узнать, как вывести Монти из эксплуатации адреналинчик. Узнать, как вывести Чику. Использовать билет на вечеринку. Ладно. Пицца, пицца, пицца, мусорка. Карта мы здесь. И как он мне их отметил, я не понял. <клёв> так, так, так. А, можешь вот так сделать. Понял. Так я, значит, просто не могу заходить. Только по вентиляции намазить. Так. Сюда пятый уровень доступа. У меня сейчас вообще какой уровень доступа? Ванесса ушла. Так, мы сейчас куда уехали? Мы поехали вниз. А куда это нас приведет-то? Ту-ту-ту-ру. Блин, игра такая довольно скучная. У меня есть на примете еще одна игра. Но-но-но-но-но. No, no, no, no, no. Сейчас запишем этот выпуск. И ФНАФ нужно допройти. Да ФНАФ обязательно нужно допройти да нам. Ладно. А что, серьезно? Можно было так в любой прийти? Давайте в Чики пройдем. Почему и нет? Мы серьезно сейчас у Чики выйдем, то есть. Да, это обидно. Кто-нибудь Кто? Кто вообще в этой карте разбирается? Здесь ничего не написано, где что. Зарядные станции, только лестница. Закрытая зона, закрытая зона лестницы. Все. А цель, что? А, у нас четвертый уровень допуска. га Подарка. Ты что пугаешь? Маска Чики. Так-то. Хватит так делать. Твой душ он так делает, блин, пугает. Ай. Так, двери лифта. Для чего может нам пригодиться маскачики? Да хрен его знает, для чего, собственно говоря. Нам сюда. что не туда иду. Мы будем упорно продолжать идти. Пицца. Это у нас что-то место. Это у нас концерт. Фред, походу, где-то заблудился. А, вот он. Так. Почему нельзя облазить нормальную карту? Пипец, блин. Ой, твою душу. Ладно, значит нам в ту часть. Рокси. но ну, если бы Воннес состояла с этой стороны, значит нам сюда. Почему-то я так думаю. Здесь тоже сцена какая-то. А где они? Реально идти надо-то. Я вот вообще сейчас не понял, куда идти. То есть сюда, сюда, сюда это конца, что ли? Ну, попробуем. Все равно что-то непонятно. Ну, давайте вот так сохранимся на всякий случай. были так вот теперь прямо до конца и налево да ага, я все в тот же зал вышел Так, фонарик куда скончается? Опять эти охранники. Может мне наверх? Нет, не в лифт. Вот у резкие. Ельчика у нас. Так, нам на третий этаж зачем? Джокси, готова поспорить у себя не друзей. У тебя мозгов. Во, гонки Рокси. По-моему, вот это вот оно. Или не оно. Ну не вижу, куда дальше идти-то. Куда бы мы не выходили, мы выходим в любом случае в это место. Вон гонки Рокси, понял. Понял, понял, понял. Так, здесь у нас где-то подъем есть, где-то у нас спуск есть. Там гонки Рокси. И что у нас еще по заданию? Использовать билет на вечеринку Фазербласт. Фазербласт нам нужно найти. А, вон он. Фазербласт, точнее. <coughs> а что я мимо него так прошел? Фазербласт. фазер бласт у нас ага. давайте все сохранимся а то я так долго искал а потом снова искать ладно я думаю это сохранение но Но сохранение вот оказалось. Я не хочу через вентиляцию ползти. Я пойду как нормальный, культурный человек. Вот он, Фазер Бласт. Тебе что ли карту отдавать? А, все, использовали Понятно, и что дальше сейчас будет В лифте, блин, такая расслабляющая музыка Это, это кайф Фазерблэст. Blast Blast луна будет. Так, и что дальше-то? Так. Ладно. Здесь какие-то у нас кубки. И у нас имеются двери. Здесь мы не можем сыграть. Просто я вижу, что отрываю, где что где-то можно на них сыграть. Эта дверь не открывается. Это место для сохранения. Так, здесь у нас что-то ярко слишком. You for a Ладно, But хрен first, с ним Может, здесь нужно class. было Я не в курсе arena, Где? Где что можно было взять? О, фазер-бластер Когда Для оглушения ботов Ударом по глазам 1, 2, все, понял Целиться нельзя. Целиться нельзя. Чего? А где мой фазербласт? Я не понял. Инвентарь. А что это было? Я только что в наглую... Я только что в наглую отжали фазербласт. Ну-ка, я могу в руки что-нибудь другое взять. Закинуть. Ладно, не могу. А для чего требуется фазербласт? А, это выход. Где мне его теперь взять? Ладно, понял. Ай. Какая шана косячная игра, то а? В самом начале уже разотвали меня. Фазербласт отжали. Ладно. Так, фазербласт, фазербласт. Не обязательно сюда идти. А что такое Скор? Ага, я еще должен пройти эту игру, да? Вот маленький, ёк, я думал он хочет выбраться, а он хочет поиграться, блин. А чё типа чё, в чем прикол? Чем мне делать? Мы пришли с миром внимание нарушитель твоя семья ищет тебя да ладно так так так так так так все дальше Где? кто? Твою душу. А что случилось? Я опять-то впоролся. нечестно было давайте попробуем еще раз играть продолжить игру да? <coughs> попытка номер два блин фаспласт хребаная хрень Можно, вы вас, а Мне нужно типа найти три флага или чё чё чё вообще суть этой игры. Мы взяли вот допустим задание, а что дальше-то? Использовать билеты вечеринку, чтобы попасть на флаг. Мне уже попал. Ну давайте попробуем снова. Рыба пистолет, блин. Это типа три этапа, или а? Хелдж, это наша жизнь, да? Все понял. А вот он минус айсхэншот. Так, здесь у нас Чика, значит, в этой области. А, мне нужно здесь продержаться 17 секунд, понял. Так, еще 10 секунд нужно продержаться. Все, первая зона готова. Так, ладно. Думаю, дозвон какой. Я еще выйти не успел, он уже шмаляет. Так, дальше нам куда? он отъехал, да? Ну да. Так, а дальше куда? Угу. Эту область мы захватили. Понял. Пустите. В смысле для посетителей? Я игрок. Ой, ты что не ломаешься? Сломался быстро. Минус два. Минус три. Минус четыре. Один вопрос, Две последний флаг? Почини батарейки. Она что-то мной гонится? Ладно, если один флаг был здесь, значит второй 40... по-любому должен был где-то здесь. Вот он, точнее не второй, а третий. Твою ж мать! Заряжайте быстрее, пистолет. Пришельцев, отличная работа. Пойти к лифту для победителей, чтобы получить награду. Окей, а где лифт для победителей? Ты? Так, пистолет я не буду отдавать пока, миссия. Вот это, что ли? Нет. А где? К лифту для победителей. Лифт для победителей. <клес> Лифт для победителей. Ну и где он, лифт для победителей? Ты лифт? Нет, нет, ты лифт. Вот же написано выход. Вот еще написано выход. Вот дверь какая-то. Душу делить для победителей. Камеры. Может, этот пончик-то есть ли для победителей? Ты лифт для победителей? Нет, не ты. Нет. А где? Где лифт для победителей? Фредди, помоги заблудился не могу на теле для победителей а, -а, -а. вон какая-то лестница как мне к ней пройти? никак а в чем-то собственно говоря прикол Твою же душу. <смех> Что то сложное все запутано. Дети ж заблудиться могут. Я вон заблудился. Надо еще одну жалобу на вас написать. Козылы. Не, серьезно, а где? Или мне нужно пистолет отдать, чтобы двери открылись Твою душу Фредди, отличная работа, звезда, ты выиграл фластбастер, теперь Получи приз в зале суперзвезд А чё я как дебил-то хожу еще ищу где выход? Блин, а нельзя было сказать, что нужно покласть его в этот фазбластер. Тихо. И что, эта комната типа просто так? Посмотреть на поле боя? Ага, я понял. Отсюда надо будет уходить. Требуется фазбластер, ага. Да нельзя. Все понял, отсюда мы сразу выходим. Грегори, куда ведется эта канализация? Вентиляция. Твою душку канализация, блин, тоже мне сказал. Ой, куда ведет она, куда ведет? Куда-нибудь да приведет тебя. Ага. Очередная смс-очка. Там задание так Не задавать У меня сообщения не хотят открываться Ладно, хрен с ними тогда Если не хотят, так не хотят Мне же легче А почему здесь все протерто Как будто здесь кто-то катался на жопе Тина Мусорный мешок Фредди, Фредди. Так, крольчиха прячется в тайной комнате фасбластер Похоже, там ее логово Думаю, ее зовут Ванни Ванни Похоже на сокращение от Ванесса И Банни не думаю, что это совпадение. А как сюда попасть? Там же сохранение есть. Значит, я должен буду когда то туда попасть. Ладно, пока мы пройдем. Это у нас, это у нас... Блин, трубы, я думал, какой-то аниматроник здоровый висит. Ладно, хрен с ним, пройдем спокойно. Я снова туплю, куда мне? Здесь мне нельзя. А чё? А смысле? Вентиляцию тоже не надо. А чё мне делать тогда? Вот душу, понаделай тут головоломок, потом решай. Так, ладно, эта дверь у нас. Перелезть мы не можем, открыть не можем. Но там терминал. Походу рабочий. запрыгнуть нужно? Почему я не могу ничего сделать? Здесь и нет. Ладно, кончается у нас стамина. Надо хрен с ним. Давайте туда. Так, подождите. фонарика хрен что увидишь вентиляция возможно ошибся опять вентиляция или чем-то еще а может у него что-то надо было включить так здесь я не могу встать и здесь не могу включить на одной кей фаю душу чуть инфаркт не случился так ладно фред фред фред ты сидишь здесь я иду сюда там мне незачем сюда не открывается а здесь требуется фластер фла фла это тоже не открывается а сюда мне зачем идти <coughs> я что-то ни хрена не вдупляю Эта дверь закрыта. Окей. Требуется фаст бластер. Хорошо, хорошо, окей, ладно, поняли, приняли. А, чё... Почему? Зачем я как идиот ходил и искал фастбластер? Когда он лежал все это время вот здесь. Теперь я понял мне надо здесь я не могу ничего так активировать нет не могу поэтому пойдемте обратно мне интересно стало как в ту комнату попасть сюда тоже не могу Ладно, ну у нас теперь есть хоть фазбластер. Это не открывается дверь. Так, это у нас выход. На выход я не хочу. Это дверь не откроется тоже. Это дверь тоже не откроется. Эта дверь тоже, ладно, я тогда на выход пойду. Фастбластер я отдавать не буду. та та, -ра -та, -та. Good job, Superstar. Отлично. Работа, двезда. Ты получил фастбластер. Но для этого тебе пришлось пожертвовать билетом на вечеринку. Иди в комнату охраны. Я уверен, что там найдешь что-нибудь полезное. тут Сохраняемся А, фонарик зарядить Фонарик, чуть, чуть, чуть не забыл про фонарик Что у нас по времени, по времени, по времени По времени нормально, 43 минуты идет Запись, запись, запись 43 минуты Давайте пробежимся Еще все-таки до комнаты охраны Join up nov. Так, туалет и туалет, туалет. Что-то чика опять валяется. Ладно, мы пройдем сюда. Фазербласт. Ну ладно, на этом мы, пожалуй, закончим тогда, если здесь ничего интересного нету нам нужно возвращаться всем огромное спасибо за просмотр продолжение увидите в следующем ролике или когда он выйдет но нем это не работает а вот она комната охраны. подарок блин я вечно напоминает что музыка как-то сейчас клоун выскочит Фредди, что там? что он сказал? Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Билет, какая удача ты нашел. Годовой безлимитный абонемент. Боулинг, болит, на целый год бесплатно, боулинг. Стоимость. Хреново, его что-то, стоимость там было? Так, эту дверь нам нельзя. Это возьмем. сейчас смесь ладно я не могу читать сообщение ну и что сейчас произойдет угу. и что типа никто не прибежит Вот, типа, так просто мне дали Пропуск И, типа, меня так просто Сейчас выпустят Давайте, я готов Нападайте О А, им пофиг Ладно, спасибо за просмотр Продолжение выйдет Завтра, либо послезавтра